Всем привет я рад видеть вас на своем канале сегодня у меня обзор вот такого скраба для тела такой вот интересный так что пишут это скраб смузи для тела полирующий манга настоящая витаминная бомба так так, что еще? Аппетитное сочетание масла манго и крупинок с сахаром. Мгновенно делает кожу удивительно гладкой и соблазнительной. Эффективно выравнивает рельеф кожи. Скраб смузи активизирует обменный процесс, тонизирует и питает кожу, делает ее эластичной и упругой. Борется с сухостью и заботится о продлении молодости. Так, состав. Так, состав. В общем, масло зародышей пшеницы. Здесь идет вода. Масло манго, экстракт листьев, шалфея, экстракт калины, экстракт ромашки. Читаю медленно, потому что здесь английские слова перемешку с русскими. Все это чередуется и приходится вот, искать. Так, что еще пишут производитель Россия, Республика Татарстан, город Казань. Так. Как я поняла, они вообще очень много выпускают вот, подобных средств из фикс прайса. Кстати, покупала я за 77 рублей его. Снимает мышечные напряжение, улучшает микроциркуляцию крови, повышает тонус и упругость кожи, продает коже безупречную гладкость. Но способ применения, думаю, все и так знают, как пользоваться скрабом. Так, в общем, он идет. Начну сразу говорить. Если честно, я не знаю, рекомендовать вам этот скраб или нет. Такой вот, вот что у нас идет внутри. Вот, вот такой вот цвет. Как по мне, он пахнет апельсином. Не знаю почему. Я не чувствую запах манго, мне кажется, пахнет апельсином. Вот прям отчетливо запах апельсинов чувствую все. Во-первых, он очень твердый. Я когда начала им пользоваться, Обычно как-то взял, на тело, нанес, там помассировал, смыл. Но здесь идет он настолько твердый, что просто вообще вот приходится вот настолько много сахара, то что приходится вот прям силы силой брать. И вот. Ну, в общем, вообще нужно силы прикладывать, чтобы его достать оттуда. Вот. И другой момент, то, что когда я начала, в общем, я взяла больше чтобы сразу по телу распределить по ногам в моем случае я люблю на ноги наносить вот и вот это вот я взяла вот это и вот это вот то что я взяла у меня оно не стало распределяться оно вот как у меня в руке было и получается вот этот кусок который я взяла вот так по ноге ему солился у меня то есть мне пришлось я не знаю Минуту, наверное, это все размазывать, чтобы наконец-то хоть что-то распределить по коже. А вот так вот эта вот штука у меня была в руках. Еще и в разные стороны, если там посильнее тереть, то они будут вот эти все кусочки, все в разные стороны лететь. В общем, я не знаю. Но после него, кстати, реально кожа была гладенькая. Мне понравилось. И пахло приятно. Но вот это вот меня смутило то, что оно вообще не распределяется но вот как вот взяли вот так и будет у вас усолить и мусолить по коже вот ну не знаю смотрите сами брать или нет но для меня немножко странный я конечно его испробую использую наверное унесу в баню к себе в баню вот и там может быть он как-то немножко подогреется либо что и будет помягче. Но ну, я по крайней мере на это рассчитываю. А так, ну не знаю. Дело ваше брать или нет. Но немножко вот, вот такой вот он. Вот. В общем, как-то так. На этом у меня все. Если вам было интересно, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока.